Первый известный шифр – это подстановочный шифр, использованный Юлием Цезарем около 58-го года до нашей эры. В наши дни его называют шифром Цезаря. Цезарь делал смещение каждой буквы в своих военных командах, для того, чтобы они выглядели бессмысленными для противника, если он сможет перехватить их. Представьте, что Алиса и Боб решили общаться, используя шифр Цезаря. Во-первых, они должны заранее договориться о величине используемого смещения, например, 3. Таким образом, для шифрования сообщения Алисе необходимо выполнить смещение для всех букв на 3 в ее сообщении. То есть а становится г, B, B становится D, в становится Е e и так далее. Получившееся нечитаемое или зашифрованное сообщение отправляется Бобу в открытом виде. Затем Бог просто подставляет смещенные на три в обратную сторону буквы для того, чтобы прочитать исходное сообщение Алисы. Невероятно, но такой простой шифр был использован военными начальниками в течение сотен лет после Цезаря. Однако замок силен настолько, насколько сильна его самая слабая точка. Взломщик может найти трещину, слабое место для получения информации путем подбора нужной комбинации. Процесс взлома замка очень похож на процесс взлома шифра. Слабость шифра Цезаря была обнародована 800 лет спустя арабским математиком Аль Кинди. Он взломал шифр Цезаря, используя характерную черту, основанную на важном свойстве языка, на котором сообщение было написано. Если посмотреть текст любой книги и подсчитать частоту вхождения каждого символа, найдется четкая закономерность. Например, это частоты вхождения букв в английском языке. Это можно назвать отпечатком пальца английского языка. Мы оставляем этот отпечаток, когда общаемся, даже если не замечаем этого. Это характерная черта — один из самых полезных инструментов для взломщика шифра. Для взлома этого шифра нужно подсчитать частоты вхождения каждой буквы в зашифрованном тексте и проверить, насколько было выполнено смещение от отпечатка. Например, если H — наиболее часто встречающаяся буква в зашифрованном сообщении вместо I, то смещение было похоже выполнено на 3, поэтому нужно выполнить обратное смещение для получения исходного сообщения. Такой метод называют частотным анализом и он разрушил безопасность шифра цезаря.